Добрый вечер, дорогие друзья. Я нашла очень интересную, как мне показалось, статью. Богатые фирмы, кланы. В Германии делают деньги. Она с вами. И мне захотелось вам прочитать эту статью. Она длинная, но да? как получится, как Она называется «Истоки нашего демократического режима». 89-я часть. Ссылки на нее я, как всегда, выложу вам вниз, внизу под видео можете прочитать сами. Теперь нам осталось разобраться с клановой принадлежностью главных немецких богачей. Как всегда, мы интересуемся только теми богачами, чье состояние превысило условную отметку в 1 миллиард долларов. И в качестве источника информации нам используются данные американского журнала «Фокапс». В открытом доступе мы нашли полный список 58 немецких миллиардеров по версии этого журнала за март 2013 года. Есть ссылка. Вот ими мы и займемся. Хотя миллиардеры, это скорее всего только самая верхушка айсберга. Сказать, поскольку многие западные бизнесмены с состоянием скажем, порядка 100 миллионов долларов и выше наверняка тоже входят в сферу влияния той или иной мафии спецсотства. Во всяком случае мы можем ручаться, что он и на этом уровне нигде нет совершенно независимого бизнеса. Но точно здесь пока ничего не известно. Это у нас на территории бывшей Советской империи имеется полная ясность по этому вопросу, поскольку все наши миллиардеры и миллионеры резко разбогатели совсем недавно, уже в эпоху полного господства чекистской мафии. Поэтому все они находятся в полной зависимости от того или иного чекистского клана. И, скорее всего, являются лишь номинальными владельцами этих вдруг свалившихся им на голову несметных богатств. А на Западе наверняка гораздо более сложная картина, поскольку многие капиталы там возлили достаточно давно, и они в некоторых случаях даже веками передаются из рук в руки по наследству. Распределение капитала в ТРД по мафиозным кланам. В списке первым стоит Альберт Карл, Карл Альбрехт. 26 миллиардов долларов. 2013 год. Карл Альбрехт вместе со своим братом Тео Альбрехтом был владельцем сети супермаркетов «Альби», в которую входят 9 тысяч магазинов в 18 странах в Европе, США и Австралии. Братья Альбрехты начали свой бизнес в 1946 году. С одной мелкой продуктовой лапки в эссе в 1950 году им принадлежали 13 торговых точек. А в 1960 году у них уже была сеть, сеть из 300 магазинов. Экспансию за границы ТРГ они начали в 1967 году с приобретения сети магазинов в Австрии. В основном компания Арги занимается бизнесом в Западной Европе. А в Восточной Европе имеются магазины компании только в Польше. С 2008 года 72 магазина, В Словении с 2005 года 71 магазин. И в Венгрии с 2008 года 100 магазинов. Тогда как сеть магазинов Адди в США состоит из 1300 магазинов а в Великобритании с 500. Карл Альбрехт умер в июле 2014 года в возрасте 94-4 лет. Его брат Тео Альбрехт умер в июле 2010 года в возрасте 88 лет. Так говорит Википедия. Мы уже неоднократно сталкивались с такими владельцами торговых сетей, внезапно богатеющим по страшной силе, совершенно на пустом месте. По нашей версии, в таких случаях фактически всегда имеет место тайная перекачка капитала, а то и вовсе отмывание криминальных денег или даже участие в наркоторговле. И некоторые прозрачные намеки на источники финансового благополучия братьев Альбретов в сети отыскать можно. К примеру, в январе 2014 года в берлинском филиале «Альви» сотрудники компании распаковывали коробки с бананами, присланными из Колумбии и обнаружили там упаковки с кокаином общим весом 130 кг. Сообщение за 16 января 2014 года. Есть ссылка, по которой можете прочитать это, это, это сообщение. По версии полиции Тогда произошла какая-то случайная накладка, и этот груз попал в берлинский капитал, в филиал компании «Альди» по ошибке. А на самом деле должны были доставить эти бананы в отделении компании в Англии или в Нидерландах. Но контейнеровоз, совершавший рейс из Колумбии, из-за шторма высадил этот ценный груз для компании «Альди» не там, где надо. Теперь, что касается клановой принадлежности этого громадного капитана тё, капитала темного происхождения, номинальными владельцами которого считали спокойные братья Альбресты, это казалось не так-то просто выяснить, поскольку оба они всегда вели очень замкнутый образ жизни и давали никаких интервью и на люди вообще никогда не показывали. Особенно после истории с похищением в 1971 году Трио Альбрехта, который 18 дней продержали в заточении, пока родственники не выкупили его за 7 миллионов маров. Похитители через год были пойманы полицией. И это оказались не какие-то бандиты, а некий адвокат и его напарник. После этого случая братья Альбрехты Вообще окончательно забились в щель, так сказать, и больше из нее уже никогда не вылезали. И даже с руководителем своей собственной компании они совсем перестали встречаться. Тем более, что особой необходимости в этом не было, поскольку их бизнесом с давних пор руководили какие-то семейные фонды, Они а сами братья. Непосредственно по руководству компании Альби эти деятели тоже не пробиваются, поскольку руководители их фирмы не связаны ни с крупными немецкими компаниями, ни с американскими концернами. Братья Альберты никогда даже не брали никаких кредитов в банках, и всю свою бешеную экспансию в бизнесе они осуществляли исключительно за счет собственных средств. Но все же клановую принадлежность самого богатого человека ФРГ Карла Альбрехта, нам удалось однозначно определить по руководству семейного фонда Сипман, который с 1973 года распоряжался всем его достоянием, так называемой компанией Южная Альбия, Альбисуд. Надо сказать, что братья Альбрехта еще в 1960 году разделили свою торговую империю на две формально независимые компании ⁇ Альди Норд и Альди Суд. Причем младшему брату Тео Альберту досталась немного меньше северная часть этого бизнеса. Его состояние оценивалось всего в 17 миллиардов долларов США к, 2000, к 2010 году. Так вот. Этим фондом, с фондом Сихоман, который был назван по девичьей фамилии, матери Карла Альбрехта управляет его внук Петер Макс Гайстер, который ничем не примечателен. А вот в правлении фонда входят всего три человека. Дочь Альбрехта Биата Гайстер и два бизнесмена Рената Кехера и Юрген Хамбрех. Опять посмотрим Википедию, ссылка оставит. Оба эти бизнесмена, Юрген Хамбрехт и Рената Кехер, явно принадлежат к семейному клану КГБ, поскольку они также занимали руководящие посты в эталонной компании «Альянс», а Хамбрехт еще и входил в наблюдательный совет «Даймлера» другой эталонной компании. Так что покойный Альбрехт Карл, скорее всего, тоже принадлежал к семейному клану ФГБ. Вот это сообщение за 15 января 2014 года указывает на то, что у братьев Альберфта в прежние годы были очень хорошие отношения с властями ГДР. Многие западные компании, не только мебельная фирма ИКЕА, но и среди прочего автоконцерн Volkswagen и известная Сеть магазинов-дискаунтов Альби использовали в 1970-80-х годах труд заключенных в ГДР. Об этом говорится в докладе Федерального ведомства по изучению архивов штази. Выдержки из этого документа, который будет официально обнародован в ближайшее время, приводят журналисты немецкого Общественно правового телевидения ARD. www.retailer.ru/item/id/88397 Ссылка. Мы уже говорили о шведской фирме IKEA. Напомним, что она принадлежит к московскому клану КГБ. А компания Volkswagen также из семейного клана КГБ. Еще один немецкий источник. Уточняет, что экономные предприниматели, братья Альберты, закупали тогда в ГДР дешевые чулки, произведенные в женской тюрьме Хохенет. Ссылка. И еще надо сказать, что магазины, магазины компании Альди давно уже душат всех конкурентов своими дешевыми ценами. У них все продается чуть ли не вдвое дешевле, чем в других магазинах. Кстати сказать, в биографии Карла Альберста вполне возможно содержится разгадка, при каких обстоятельствах он стал работать на нашу чекистскую мафию. Дело в том, что оба брата участвовали во Второй мировой войне и оба попали в плен. Младшему брату Тео очень повезло. Он воевал в Африке и попал в плен к американцам. А ведь американские лагеря для военнопленных были по тогдашним советским понятиям. Все равно, что санатории, поскольку заключенных там кормили хорошо и не заставляли работать. Притом, американцы долго там никого не держали и уже примерно через год после войны всех пленных отпустили. Тогда Хару -то воевал на Восточном фронте и в результате он угодил в сталинские лагеря для военнопленных. А там приходилось очень ударно трудиться. И массовое освобождение пленных в Советском Союзе начиналось только в 1949 году. И раньше этого времени, как правило, освобождались только те люди, которые могли пригодиться для строительства социализма в Восточной Германии. Коммунисты, активисты организации «Свободная Германия» и тому подобное. Так вот. Все источники в сети сходятся на том, что уже в 1946 году оба брата Альбрехта вместе занимались бизнесом в продуктовой плавке своей матери. С какой же стати так, был так рано освобожден из советского плена западногерманский торговец Карл Альбрехт, который никакой политикой никогда за всю свою жизнь не интересовался. Ну, правда, еще отпустили из советских лагерей домой, сразу же после войны всех пленных из числа немощных инвалидов и тяжело, тяжело больных. Но в случае с Карлом Альбрехтом этот вариант, вариант тоже вряд ли проходит, ведь он благополучно даже до 94-х лет, а по побои легкой хвори никого из сталинских лагерей не освобождали. Именно это тогда были тюремные. Вообще-то сталинские лагеря это было идеальное место для вербовки. Там с легкостью ломали, любого. И даже сам великий Солженицын. и тот в свое время подписал в лагерной перчасти письменное обязательство сотрудничать с чекистами, в чем он позднее сам признавался в одной из своих книг. Хотя, конечно, далеко не всякому лагерному Тукачу, из числа немецких военнопленных удалось бы впоследствии стать самым богатым человеком Германии. Тут еще надо было обладать определенными деловыми способностями. Это мы вполне признаем. Правда, тут же встает вопрос о другом брате, Тео Альберте. Он ведь когда-то сидел в американских лагерях. Так с такой же стати он тоже стал потом работать на нашу чекистскую мафию. Но, во-первых, ведущим в этой паре был явно старший брат Карл. И он наверняка мог с легкостью увлечь своего брата на эту дорожку. Тем более, что они занимались очень прибыльным и относительно безопасным делом по отмыванию денег, вовсе не шпионажем, к примеру. А во-вторых, вполне возможно, что история с похищением Тео Альбрехта 1971 году была вовсе не случайной. И это на самом деле чекисты с помощью своих тайных агентов как следует припугнули этого деятеля, когда он вообразил себя независимым бизнесменом и стал убиваться от рук. Ведь простые уголовники, получив выкуп, обычно убивают похищенного ими человека, особенно если он их видел в лицо и сможет потом опознать. Но, видимо, Тео Альберт был еще нужен кому-то живым. Впрочем, если кому-то наша версия не нравится, то, пожалуйста, никто не запрещает верить в сказки о том, что если упорно трудиться и жить очень экономно, всю жизнь ходить в обносках, как братья альберт то таким способом можно запросто скопить состояние сорок миллиардов долларов на двоих. Вторым номером в списке стоит имя Шварц и Дитер, Дитер Шварц. 19 миллиардов. 19,5 миллиардов долларов США. 2013 год. Владелец сети супермаркетов Little из 10 тысяч магазинов и сети гипермаркетов Калпанк из 1 тысячи магазинов в 26 странах Европы. Но когда Дитер Шварц в 1977 году возглавил отцовский бизнес, то его торговая сеть состояла всего из 33 магазинов, что характерно. Шварц в тугое время не попадал в списки миллиардеров журнала Forbes. Даже когда его состояние переварило за 10 миллиардов, основание для этого было чисто формальным. 99 целых 9 десятых акций его компании с 1999 года числились за семейным благотворительным фондом Гиттер Шварц и Гитер Гиттер Шварц представляет собой типаж примерно такого же миллиардера отшельника, как и покойные братья Альберты. Хотя он все же не такой законченный паранойя, как они. Но Шварц тоже от встреч с журналистами и вообще постоянно отсиживается в своем доме с зарешеченными окнами, откуда он почти никогда не выходит. Что же касается взрываобразного характера развития торгового бизнеса Шварца, то в данном случае мы даже тоже усматриваем тайное перекачивание чисто чужих капиталов. А то и что-нибудь похоже. Ведь стоит в любом поисковике набрать «Лидл плюс кокаин» и сообщения на криминальную тему, тогда просто посыпятся грабом. Поскольку была масса случаев, когда в филиалах компании «Лидл» в ящиках с бананами, прибывшими из Южной Америки, находили крупные партии кокаина. Вот для примера сообщение за 4 января 2010 года. Полиция Испании обнаружила около 100 килограммов кокаина в грузе бананов, закупленные крупной сетью немецких супермаркетов «Лидо». Работник одного из супермаркетов «Лидо», расположенного в Мадриде, обнаружил пакет с наркотиками в ящике бананов, когда выгружал фрукты на прилавок. После этого... Представители магазина обратились в полицию с сообщением о странной находке. Как было установлено в, рас... в ходе расследования, сеть «Лидл» не имеет никаких связей с контрабандистами. В марте 2009 года 30 килограмм кокаина были обнаружены среди колумбийских баналов в магазине компании «Лидл» в городе Иллерксен, Павария. В июле 2014 года полиция захватила в магазинах компании Либо в Португалии партию кокаина общим весом 237 килограммов. Причем этот груз из Колумбии уже благополучно прошел в коробках с бананами сквозь портовую таможню. Еще в августе 2013 года состоялся суд над одним сотрудником магазина компании Legal в Вонге. Оказывается, что он в июне 2012 года обнаружил в ящике с бананами 17 килограмм кокаина. Но он не сообщил об этом ни в полицию, ни своему начальству, а решил немного сам заработать на продаже этих наркотиков с помощью своих друзей. Естественно, что такой бизнес не для дилетанта, так что его почти сразу же Взяли. Получил он тогда за это два года тюрьмы. Сыта. Непосредственно по его бизнесу клановая принадлежность Дитера Шварца не пробивается, поскольку среди руководителей его фирмы мы нашли только одного явного представителя семейного клана. Анс Пеннин Оффен, который связан с Дойче Банком и концерном Кисен Крупп. Еще один руководитель компании Lidl, Эдмунд Холм, одно время возглавлял наблюдательный совет немецкого филиала американского концерта, концерна IBM, что указывает на его возможную принадлежность к мафии ЦРУ. И на этом практически все. Но по счастью, Гидер Шварц немного занимается политикой. Его можно вычислить по этой, с этой стороны, поскольку Шварц имеет довольно отчетливую связь с руководством левой партии СДПД, что уже с вероятностью процентов 90 указывает на его принадлежность к семейному клану КГБ. Например, в январе 2014 года появилось сообщение о том, что миллиардер Шварца на выборах мэра своего города Хайльбромна, Баден-Баден, Юртемберг поддержал кандидатуру социал-демократа Харри Мергеля. Это восставлен Ника Шварца и выбрали мэром в мае 2014 года. Еще надо здесь отметить, что руководство ДПГ в 2010 году очень горячо поддержало предложение Дитера Шварца о том, что следует ввести минимальную плату работникам розничной торговли в размере 10 евро в час. В феврале 2010 года это предложение Шварца одобрил лидер парламентской фракции СДП Франк Вальтер Штанмайер, тогда как председатель СВДП Гвидо Вестервелле был категорически против такой реформы. А в декабре 2010 года этот законопроект Шварца в защиту прав трудящихся поддержал председатель СДПЛ Зигмар Габриэль. Мы напомним, что социал-демократы -демократ, Штанмайер и Габриэль принадлежали к семейному клану, тогда как свободный демократ Вестер Вилли, ЦРУшник. Как же тогда понять это щедрое предложение Гитара Шварца, ведь слишком добренькие предприниматели миллиардерами никогда не становятся. На наш взгляд, такое значительное повышение минимальной зарплаты продавцам должно было помочь Шварцу быстрее передушить тех его конкурентов из числа мелких владельцев магазинов, которые не смогли его столь платить, столько платить своим работникам и одновременно поддерживать низкие цены на продаваемые товары. Ведь недалеко не все немецкие торговли торговцы получают коробки с бананами напрямую с Колумбии. Кроме того, на большую по симпатию Дитера Шварца компании, пар, э, к партии СДПД указывает такой красноречивый факт. Его благотворительным фондом Дитер Шварц Стиптунг 2003 года руководит социал-демократ Эрхард Клоуц. Этот двигатель с 1992 до 1996 -го года занимал пост заместителя министра внутренних дел в коалиционном правительстве Баден-Юртенберга. И ведь этот фонд Дитера Шварца только называется благотворительным ради налогов льгот. А на деле он давно уже руководит всем бизнесом Шварца, хотя благотворительностью тоже понемногу занимаются. И вообще-то Баден Юртенберг, где проживает миллиардер Шварц, раньше уходил в американскую зону оккупации. И так с тех пор всем заправляют ЦРУшники из руководства партии ДНС, так что хорошее отношение гидра Шварца местным социал-демократам, которые в этой правительстве в основном сидят в оппозиции, выглядит не совсем логично с точки зрения интересов его бизнеса. Правда, Шварца принадлежит к баптистской евангелической церкви, в отличие от подавляющего большинства жителей католического, католического Баден-Дюртенберга. Номер три в списке Альбрахт Тео младший брат Карла Альбрахта. Восемнадцать целых девять девять миллиардов долларов США. 2013 год. Сын Тео Альбрахта. Африка племянник. И не-не-не, я ошибюсь. Альберт Тео младший это не брат Карла, это, это его плен, сын Тео Альбрехта Старшего и племянник Карла Альбрехта, владелец торговой компании Альди Норд, семейный клан Кгб. Хм. Этот деятель ничем не примечатель. Его биографии нет даже в немецкой Википедии. Четвертый. Клаптен Сузанна. 14,3 миллиардов долларов США. 2013 год. Дочь бизнесмена Герберта Кванта, владевшего 50% акций автомобильного концерна BMW. Герберт Квант умер в 1982 году. А его дочь Сюзанна Клаптон унаследовала тогда от него. 12,5 акций компании BMW. Кванта Кванто было еще пятеро детей от трех жен. Кроме того, ей также достались 50% акций химической компании Алтана. И позднее она скупила акции, остальные акции этой компании. Так что Сузанна Клаптон входит в руководство обеих этих компаний. И еще у она тысяча. С 2013 года возглавляет наблюдательный совет химической компании CGL Carbon C, где ей принадлежит контрольный пакет акций. Очевидно, что Сюзанна Платтон принадлежит к семейному клану КГБ, поскольку к этой мафии относится руководство всех ее, всех трех ее главных. 1. Bayer Rich Motor Werke BMW 13C. Как мы видим, целых 13 руководителей BMW связаны с эталонными компаниями семейного клана КГБ. Так что с этой фирмой и так все ясно. Там оказались 9 представителей семейного клана КГБ. Джоахим Нильберг, Стефан Куан, Карл Людвиг Клей, Вольфган Майер Хубер, Бертин Эйфлер, Франц Эньял, Рената Кюхерт, Хеннин Кагерман, Юрген Бешлер. Они также занимали руководящие посты в компаниях Альянс, Дрефт. Дреснер Банк, Дольче Банк, Коммерц Банк, Тисен Крупп и так далее. А интересы крупного американского капитала там представляет только один бизнес с ним – Роберт Ланы, который также входит в советы директоров концерна Который также входит в советы директоров концернов General Electric и Virizone Communications. И, кстати сказать, к семейному клану Кгб принадлежит нынешний председатель наблюдательного совета Бмв Иохем Мильберг, который одновременно входит в наблюдательный совет компании Альянс. Из этой же мафиозной группировки Штефан Кванд, брат Сюзанны Клаттен, у которого тоже имеется крупный пакет акций компании Бмв. Кванд до 2007 года входил в наблюдательный совет Дрезнербанка. Компания Алтана 5C. К семейному клану Кгб принадлежат шесть руководителей этой компании. Лотард Штейнеберг, Антонио Триус, Вольфганд Херман, Хайнц Ризенхубер, Фридрих Фронлих Убе Эрнст Буффе. Трое из них связаны с компанией «Альянс». Остальные занимали руководящие посты в компаниях «Эон Дойче Телеком», «Пасф 14ц», «Хайнц Ризенхубер», уже встречался в данной книге, поскольку он был федеральным министром науки в 1982-1993 годах. К мафии ЦРУ можно отнести только двоих руководителей компании Алтана. Один из них был прежде управляющим директором финансовой компании УБС Антони Лингард. Другой сейчас входит в совет директоров к американской Кабуд Карбонерейшн, Матиас Вольф, Грюбер. три компания CGL Карбон 3C. К семейному клану КГБ принадлежат пять руководителей компании: Роберт Кюхлер, Юрген Керхнер, Макс Клей, Уц Хельмут Фельхт, Фельхт Эрвин Эйчлер. Этчлер. Они связаны с компаниями Siemens, Deutsche Bank, ThyssenKrupp и так далее. Никаких представителей крупного американского капитала в руководстве этой компании мы не обнаружили. Фрау Klaten также владеет пакетами акций и входит в руководство еще трех более мелких компаний, которые по нашему методу не пробиваются. Правда, в энергетические компании... Нордекс, один руководитель, принадлежит к семейному клану КГБ Вольфганг Зиберт. Кроме того, Сюзанна Клаттен возглавляет комитет советников фонда Герберта Кванта. Герберт Кванд Фундейшн. Главой исполнительного комитета этого фонда является представитель семейного клана КГБ Юрген Хробок, госсекретарь гость секретарь МИД ФРГ с 2001 до 2005 года. То есть он тогда служил заместителем министра иностранных дел Йошки Фишера. Кробок также входил в руководство немецкой корпорации МАН 11С и один из членов Совета попечителей фонда Хельмут Панки связан с крупным американским капиталом, поскольку он входит в совет директоров корпорации Microsoft. Если теперь подвести итоги, то для Сюзанны Клаттон четко вырисовывается семейный клан КГБ, при том с вероятностью процентов 85, поскольку она связана в руководстве своих компаний в общей сложности с двадцатью двумя представителями чекистской мафии и только с четырьмя ЦРУшниками. 5 отто михаэль 14,2 миллиардов долларов сша 2013 год владелец компании отто групп который занимается посылочной торговлей по почте сейчас эта торговая фирма действует более чем в 20 странах и в ней работает примерно пятьдесят тысяч человек. Компания была основана в 1949 году в, в Гамбурге покойным Вернером Отто, отцом Михаэля Отто. Кстати сказать, Вернер Отто основал эту фирму, имея всего 6 тысяч марок стартового капитала. И первое время у него было только трое служащих. Так что мы опять наблюдаем взрывной характер развития торгового бизнеса. Клановая принадлежность Михаэль Отто четко устанавливается по его связям в бизнесе. Он явно принадлежит к семейному клану КГБ. Достаточно сказать, что этот миллиардер с 1989 по, 1009, по 2004 год Входил в наблюдательный совет дойче банка так что его биография включена в наш эталонный файл для данного чекистского клана кроме того михаэль Оттос является совладельцем и входит в руководство таких компаний принадлежащих к семейному клану кгб как герлинг концерн 19c роберт бош 14c и аксель Спрингер, 7 c Сам по себе Михаэль Отто ничем не примечателен. Он по существу только дал себе труд родиться на свет Божий, чтобы за это стать миллиардером. А вот и у его отца, Вернера Отто, создавшего громадное состояние семьи, биография более интересная. Например, в 1934 году он был арестован за распространение антинацистских листовок, после чего провел два года в тюрьме. Во время войны Вернер Отто был призван в армию, но в плен не попал, поскольку в конце войны он находился в госпитале с тяжелым ранением. Еще такой интересный факт из биографии Вернера Отто. Он с 1965 года также занимался торговой, торговлей недвижимостью. Ему потом принадлежали многие небоскребы в Канаде и в США. Кроме того, после объединения Германии, Отто старший инвестировал около 2 миллиардов долларов в развитие Восточного Берлина, за что ему было присвоено звание почетного берлинца. Умер он в декабре 2011 года в возрасте 100 лет двух лет правда он еще раньше отошел от дел передав руководство своего бизнеса сыну есть ссылка в статье шестой квант штефан штефан квант 11,9 миллиардов долларов сша 2013 год мы же говорили об этом деятеле. он сын бизнесмена герберта кванта и брат Сюзанны Клаттен. Штефан Кланту унаследовал у отца 17% акций концерна БМВ, а его связи в бизнесе указывают на принадлежность семейному клану КГБ, поскольку он ранее входил в руководство чекистского Дрезнер банка Больше об этом деятеле нам сказать интересного нечего. Разве что стоит немного рассказать о, о семейных связях Штефана Кванта. Его отец Герберт Квант был сыном богатого промышленника Гюнтера Кванта, который после смерти своей первой жены, матери Герберта, с 1921 по 1929 год, был женат вторым браком на Магде Ридшель будущей жене видов, видного нацист, нациста Йозефа Геббельса с 1931 года. Таким образом, Герберт Кван, Квант заимел тогда единокровного брата Харальда Кванта, который после развода родителей воспитывался в семье своего отчина министра пропаганды Геббельса. Но когда в мае 1945 года Магда Геббельс, в осажденном Берлине, отправила всех своих шестерых малолетних детей, отра... отравила Магда Гебельс в осажденном Берлине, отравила всех своих шестерых малолетних детей, то Харальд Гвант тогда уцелел, поскольку он был уже взрослым и служил в армии. И в 1944 году попал в плен. В общем, Гюнтер Квант – нацистский дедушка Штефана Кванта с большими связями в Третьем Рейхе. И совсем не случайно стал родоначальником нескольких миллиардов миллиардеров ФРГ. 7. Квант Йоханна – десятых миллиардов долларов США. 2013 год. Мать миллиардеров Штефана Кванта и Сюзанны Клаттен. Юханна Квант владеет целыми процента акций концерна БМВ. Она бывшая секретарша Герберта Кванта, которая стала его третьей и последней женой. После смерти Герберта Кванта Штефану было 19 лет, а Сюзанне только 16. И согласно завещанию отца, всех, всем их имуществом до 30-летнего возраста распоряжалась Йоханна Квант. Естественно, что эта дама, что эта достопочтенная дама, тоже наверняка принадлежит к семейному клану КГБ, как и ее дети. Точнее говоря, всего Скорее всего, что этой мафии на самом деле принадлежат ее капиталы и она является лишь их номинальным владельцем. Тем более, что ее Ханни Квант уже исполнилось почти 90 лет, так что вряд ли она сама руководит своим бизнесом. К примеру, в наблюдательном совете компании BMW она числится только до 1997 года и сказать и, кстати сказать, известно, что внешняя разведка Штази с давних пор умела добираться до нужных им высокопоставленных политиков ФРГ через их секретарш и помощников и достигла высокой степени мастерства в этом деле. Так что ничто не мешало нашим чекистам использовать эти навыки и при разработке крупных западно-германских бизнесменов. 8. Кюне Клаус Михаэль, 9 миллиардов долларов США, 2013 год. Владелец 53% проц... процентов акций транспортной компании Кюхи Энд Нагель. С 2009 года Клаус Михаэль Кюне также владеет транспортной компанией Хабак Ллойд. Он является членом Гамбургского земельного совета Deutsche Bank. У компании Кюхент-Нагель 5 c руководящий состав смешанный. Мы там обнаружили шесть представителей семейного клана КГБ. Карл Гернанд, Юрген Фицшен. Лотар Хайринг, Томас Энгель, Джордж Обермейер, Джордж Вон вальденфилдс и два руководителя, связ связанных с крупными американскими корпорациями Герард Ванд Кестерин и Вонг Кок Сью. Что же касается компании э, Хабек Лойд 9 то большое число ее связей с эталонными компаниями уже однозначно указывает на ее принадлежность к семейному клану КГБ. А чтобы в этом удостовериться, вы проверили только нынешний наблюдательный совет компании. Там оказалось три представителя семейного клана КГБ. Михаэль Бехрер, Бехренд, Хорст Байер и Карл э, Гернанд и нет ни одного цароушника. Так что смена владельца в 2009 году явно не отразилась на клановой принадлежности этой компании. В общем, Клаус Михаэль Кюны, скорее всего, принадлежит к семейному клану КГБ. Так что не случайно он стал советником Дойче Банка в своем городе Гамбурге. 9. Платнер Хассо. 8,9 миллиардов долларов в США. 2013 год. Бывший инженер из германского филиала американской корпорации IBM в 1972 году Хассу Плантер вместе с четырьмя другими немецкими сотрудниками этой компании уволился из IBM, и они основали у себя в Баден-Вюртемберге собственную фирму программного обеспечения SAP Systems, Applications and Products, Products. Сейчас в этой компании работает 75 тысяч человек и она имеет филиалы в 130 странах А Платнеру теперь принадлежит 8% акций компании SAP, И он с 2003 года возглавляет ее наблюдательный совет Большое количество связей руководства компании SAP 9 с с эталонными компаниями, казалось бы, указывает на ее принадлежность к семейному клану КГБ. Но эта компьютерная фирма также имеет тесные связи и с крупным американским капиталом, поскольку у нее имеется мощный филиал в США. В нынешнем наблюдательном совете компании SAP мы обнаружили четырех представителей семейного клана КГБ. Эрхард. Шипорейт, Хартмут Мехдорн, Джим Штабе, Клаус Вучерер, которые также занимали руководящие посты в коммерцбанке, Дрезнербанке, Альянс и Сименс. Но там имеются также и два явных царушника Вихельм Харманд и Бернард Вильгельм Харман э, Бернард Леотауд, Леотауд Которые связаны с компаниями Водофон и Кэп Джемини Позднее мы покажем, что трое других немецких миллиардеров из числа отцов-основателей компании САП также принадлежат мафии ЦРУ Это Клаус Чира, Дитмар Хоп и Ханс Вернер Хектор. Так что получается, что мафия, ЦРУ и семейный клан КГБ сообща учредили эту немецкую кампанию. Ввиду такой неопределенности мы на всякий случай поинтерес, поинтересовались также и политическими связями Хасо Платнера. Первое, что тут бросается в глаза, это то, что Платнер почему-то не ужился в своем Баден-Вюртенберге где он ро вырос, родился-то он во время войны в Берлине, откуда его семье удалось вовремя сбежать от советских войск. И в 1998 году он перебрался в Потсдам, городок под Берлином. Потсдам после объединения Германии стал столицей федеральной земли Брандеборг, которой не случайно дали прозвище «Маленькая ГДР» премьер-министром Брандебурга был тогда паспорт пастор Манфред Штольпе из СДПГ. И у миллиардера Платнера сразу же установились самые дружеские отношения с этим разоблаченным тайным агентом Штази. Так что именно в Потсдаме Платнер на свои деньги построил Хасо Платнер Института. Учебное заведение, где готовят специалистов по информационным технологиям. Причем этот институт, где с, тысячи, с 2001 года обучаются примерно 200 студентов, полностью содержится на средства Хасо Платнера. Так говорит Википедия. Недаром выступая в октябре 2001 года на открытии института, премьер Штульпе назвал Платнера счастливым авгелом Брандебурга. Ссылка. И так оно и было. Во всяком случае, столице Брандебурга, Потсдаму уж точно привалилось счастье, неизвестно за что, поскольку помимо своего института Хассо Платнер также много денег потратил на благоустройство этого города, на восстановление в нем памятников и архитектуры и так далее. По примерным оценкам аналитиков общие расходы платнера на этот восточный-западный, восточно-германский город за все годы в общей сложности составляют уже около 300 миллионов долларов. Допустим, что по, по сравнению с состоянием платнеров 9 миллиардов долларов, это не такая уж и большая сумма. Но почему-то он ведь не захотел стать таким же щедрым благодетелем для своего Баден-Вюртенберга, где он жил с годовалого возраста и учился в местном университете. Может, по этой причине, что это бывшая американская зона оккупации, где теперь всем заправляются раушники, Или ему милее Пруссия, поскольку он по происхождению пруссак, и это родина его предков, а в южногерманском германском баден Баден-Вютер-Вюртенберге он всегда чувствовал себя пришлым чужаком? Или же обе эти причины совпали в данном случае? Идем дальше. Когда в марте 2004 года Хасо Платнер праздновал свой 60-летний юбилей, то поздравить его приехал в Позддон канцлер Герхард Шредер и произнес большую хвалебную речь в честь этого великого деятеля, которая обошла все немецкие СМИ. Естественно, что тогдашний федеральный министр транспорта Мальфред Штольпе тоже при этом присутствовал. Был на этом празднике и новый премьер-министр Брандебурга Матиас Плацек. Ссылка. Мы напомним, что все эти видные Социал-демократы принадлежат к семейному клану КГБ, так что Хасо Платнер, скорее всего, тоже из этой мафии. 10. Финк, август, фон. Август, август, август, фон Финк. 8,2 миллиардов долларов США, 2013 год. Сын Августа, фон Финка, старшего богатого банкира, умершего в 1980 году. Его отец был среди той группы видных немецких капиталистов, которые в начале 30-х годов финансировали нацистскую партию и помогли Гитлеру прийти к власти. По его связям в, би связям в бизнесе нам точно определить клановую принадлежность миллиардера Финка-младшего не удалось, поскольку в руководстве его компаний Наблюдается примерный паритет между семейными кланами КГБ и мафии ЦРУ. Вот те компании, в руководство которых он входил, и совладельцем которых он является из числа тех, которые пробиваются по нашему методу. Австрийская компания раки er 3C. Производство огнеупорных, огнеупорных кирпичей. Август фон Финк входил в наблюдательный совет компании с мая 2004 по июль 2005 года. В этой компании четыре руководителя имеют отношение к семейному клану КГБ. Максимилиан Ардельт, Хельмут Дракслер, Герт Пескес, Джордж Обермейер. Они также входили в руководство эталонных компаний ЭОН, e Сименс и Альянс. Представителей крупного американского капитала мы в руководстве компании ЭРАКАЙ e не обнаружили. 2. Итальянская страховая компания Секурационный Генерали ФИНК с 1974 года был членом Советов. Директоров Генерали Холдинг Венна, австрийского фили филиала этой компании. Мы уже говорили о компании Осикурационный Генерал. В ее э, руководстве мы насчитали четырнадцать представителей семейного клана Кгб и семь представителей мафии ЦРУ. Швейцарская компания СГС независимая экспертиза. Финк входит в совет директоров этой фирмы с 1998 года. К «Мафии ЦРУ» мы отнесли семь руководителей компании. Жан Лак де Буман, Сертью Маркиони, Джейрард Ламарке, Дэниел Керпельман, Рихард Тобин, Пол Дисмарайс, Марко Буччи. Они связаны с корпорациями УБС Филипп Моррис, ККР, Истмад э, Кодок. двое, ДжТи, Мерил Линч. Тогда, как представитель семейного клана КГБ, там нашелся только один, Ханс Питер Кейтл из Дрезнербанка. Кроме того, бизнесменами также являются два, сын, два сына миллиардера Финка, Август Франсуа фон Финк. И Полд фон Финк. поскольку они занимаются своим бизнесом явно на деньги своего отца, то стоит сюда добавить также и их компании. Четыре швейцарская энергетическая компания вон Роль. Франсуа фон Финк входит в совет директоров компании с 2010 года. В руководстве этой компании мы обнаружили двух представителей семейного клана КГБ из компании Даймлер Клауде, Эльсен и а AG, 15C, Герт Пескис. А представителей мафии ЦРУ там оказалось трое – Питер Спухлер, э, Рудольф маг Герхард Амман из компаний ОБС, Ротшильд, Банк и Делойт. Пять. Швейцарская гостиничная компания «Мувенпик», которая принадлежит 110 отелей в 26 странах. Луитпольд фон Фик с 1999 года входит в совет директоров компании, а с 2014 года возглавляет его. Руководство компании пяти представителей мафии ЦРУ Эмиль Ундерберг, Тимоти Хансинг, Сармат Цок, Мартин Ринг, Оля Иварсон. Из американских корпораци корпораций Шлюмбергер, Артур Андерсен, Блэк Рок, Хилтон, Отельс двое. А к семейному клану КГБ там можно отнести только одного деятеля Андрес Шмидт. Да и тот всего лишь входит в комитет советников компании Альянс. Итого, для миллиардера фон Финка мы на первый взгляд видим как бы паритет. Две чекистские компании, две цароушные и одна определенная, но встречная кирпичная Австрийская кирпичная компания РАК была явно случайным эпизодом для финка, поскольку он пробыл в руководстве этой чекистской компании только год с небольшим. Общий итог по всем этим пяти компаниям получился такой. 22 представителя семейного клана КГБ и 22 ЦРУшника. Но если не учитывать компанию Р.А.К. то небольшой перевес и здесь будет в пользу мафии ЦРУ. Но зато, если поинтересоваться политическими связями Августа фон Ринг, Финка, то там для него мафия ЦРУ вырисовывается более четко. В первую очередь здесь следует отметить, что в январе 2010 года в Германии разыгрался большой скандал, когда выяснилось, что семейство Финка осень. 2009 года профинансировала избирательную кампанию партии. Избирательную кампанию партию СВДП, проведя через свои структуры кружным путем на счета этой партии 1 миллион евро. И хотя эта сумма необычно крупная для таких частных финансовых пожертвований, но прямого нарушения закона здесь все же не было. А скандал тогда вспыхнул по другому поводу. Левые политики ФРГ обвинили в коррупции лидера свободных демократов Гвидо Вестервелли на том основании, что после успешных для его партии выборов 2009 года Вестервелли попал в правительство и проларбировал там принятие закона о значительном снижении налогов для гостиничного бизнеса на чем госказна ФРГ с тех пор теряет за год по порядка миллиарда евро. А поскольку семейство миллиардеров фон Финка сейчас в основном зарабатывает именно на гостиницах, то свободному демократу Вестервилля тоже кое-что перепало от этих сэкономленных денег. Сообщение за 1.01.2010 – за 18.01.2010, ноль две за 16.04.2010 ноль две и так далее.